Друзья, в ночь с 18 на 19 января, в Крещенскую ночь, мы едем нырять в прорубь в необыкновенном, в удивительном месте, в Новом Иерусалиме. Нырять в Российскую реку Иордан. Я приглашаю вас поехать с нами. Это замечательное мероприятие. Да, для тех, кто никогда не нырял в прорубь в Крещенскую ночь, вообще никогда не нырял в прорубь, я вам хочу сказать, что со мной тоже это произошло буквально совсем недавно. И мотивом для того, чтобы нырнуть, было заветное желание. Потому что есть маленький секрет. У тех людей, кто нырнет с намерением в крещенскую ночь, в прорубь, в крещенскую воду, исполнится в этом году исполнится одно самое заветное желание. Конечно, мне тоже было жутко, мне тоже было страшно. Но наблюдая, как изменилась жизнь и как исполнилось заветное желание у Татьяны на следующий год, мне захотелось, чтобы мое желание исполнилось тоже. Я вам скажу, это всего лишь две минуты страха, пока вы идете к этой проруби. Но как только вы подходите, что-то необычное спускается, какой-то необычный дух, сила какая-то проявляется, и уже ничего не страшно. И вы просто вступаете в эту холодную воду, ныряете, и вас переполняют вдохновляющие, обалденные чувства. И уже не важно, исполнится желание или нет, но это такое состояние, это такой аромат источает ваше тело в этот момент, что божественнее блажение я не знаю другого состояния. Но самое интересное, ровно через два месяца мое самое заветное желание исполнилось. Для тех, кто никогда не нырял, друзья, в компании это сделать гораздо проще. И самое важное, я думаю, что у каждого из вас есть то самое заветное, сокровенное, которого вы действительно жаждете и хотите его свершения. И если твое желание действительно этого стоит, ты поедешь с нами. Мы поможем тебе преодолеть свой страх и сделать этот шаг. И поверь мне, не пройдет и года, как ты получишь на блюдечке с голубой каемочкой то, что, а то, о чем ты сейчас только мечтаешь. Жизнь изменится. Жизнь станет в тысячу раз лучше. И это будет все в течение года. Я не знаю, может быть желание не одно исполняется. Давай проверим. 18 января в 19.45 на Красной площади мы ждем тебя возле нашего автобуса. И едем. И в этой поездке будет не только купание в проруби, у нас впереди целая ночь. И мы будем гадать, мы будем делать еще дополнительные ритуалы на исполнение желаний. Мы проведем незабываемую крещенскую ночь. Такого в твоей жизни точно еще не было. Едем с нами.